Привет, любители Немиркин психологии! В последнее время вы чувствуете себя немного заторможенным. Вполне понятно, если это так. Кажется, что заботиться о нашем психическом здоровье никогда не было так сложно, как в последние несколько лет. В такие моменты вы можете пожелать, чтобы у вас были какие-то магические силы, способные принести свет в вашу жизнь. Но поверите ли вы нам, если мы скажем, что такие силы у вас есть? Они проявляются в виде небольшой простой привычки, которая может навсегда изменить вашу жизнь. Она называется «благодарность». И если вы продолжите смотреть, то поймете, почему это волшебная сила. Так что же такое благодарность? Благодарность – это эмоция, которая подразумевает благодарность и признательность за то, что вас окружает. Она возникает из осознания того, что с вами происходит что-то хорошее. Вы можете быть благодарны за происходящие события, за вещи, которыми вы владеете, за людей, которые есть в вашей жизни и так далее. Выражая благодарность за что-то, вы активно признаете хорошее в своей жизни. Для многих людей это иногда бывает нелегко, потому что мы часто бываем перегружены проблемами, которые ставят перед нами жизнь. Мы ослепляемся своими негативными эмоциями и не видим позитивной стороны жизни. Практикуя благодарность, вы сможете сделать столь необходимый сдвиг в сторону от негатива. Может показаться, что для того, чтобы быть благодарным, нужно подавлять свои переживания, но это совсем не так. Здоровый разум признает и принимает трудности, но не делает их своим домом. Другими словами, будучи благодарным, вы сможете достичь большего баланса и сделать хорошее более важным для себя. Так как же это работает? Давайте на мгновение окунемся в ваш мозг, рассмотрев простую аналогию. Попробуйте вспомнить маршрут, по которому вы часто ходите. Это может быть, например, путь от вашего дома до школы или работы. Первые несколько раз, когда вы шли по этому маршруту, все было новым и незнакомым, но со временем, когда вы узнали дорогу, вы стали двигаться почти автоматически. Вам не нужно было думать о направлениях или ориентирах. Вы просто шли прямо вперед, и в мгновение ока достигали места назначения. В вашем мозге также есть пути, ведущие из точки А в точку Б. Эти точки представляют собой различные структуры мозга, которые отвечают за различные функции ваших мыслей, эмоций и поведения. Когда вы часто о чем то думаете, вы снова и снова проходите по определенному пути, и ваш мозг знакомится с маршрутом этой мысли. В то же время, когда вы хотите изменить свой образ мышления, ваш мозг сталкивается с некоторыми проблемами, потому что он не тратит много времени на прохождение этих маршрутов. Если вы тратите слишком много времени на негативные мысли, ваш мозг становится очень хорош в том, чтобы приводить вас в негативные места, потому что он выучил этот маршрут очень эффективно. Но если вы решите что-то изменить и попытаетесь пойти по другому, позитивному пути, вы поможете своему мозгу освоить этот новый маршрут. Эти новые маршруты ведут вас к определенным структурам мозга, которые отвечают за позитивные мысли. И именно так работает благодарность. Когда вы возьмете за правило менять свою точку зрения, вы с большей вероятностью будете посещать эти позитивные места, когда становится трудно. Потому что ваш мозг сам приведет вас туда. Номер три. Каковы преимущества благодарности? Когда вы благодарны, вы признаете чей-то поступок значимым. Вы благодарите другого человека за то, что вы от него получаете. Это способствует процветанию ваших отношений и укрепляет ваши связи с окружающими вас людьми. Это также может показать другим, что вы не из тех, кто принимает все как должное. Кроме того, исследователи обнаружили множество физических и эмоциональных преимуществ благодарности. Было доказано, что благодарность связана с улучшением физического здоровья, удовлетворенностью жизнью, надеждой и личностным ростом, самоуважением, качеством сна, счастьем и благополучием. Как же сделать это привычкой? Говорят, что для формирования привычки требуется 21 день. Поэтому начните сегодня и в течение следующих 21 дня попробуйте вести дневник благодарности. Конечно, вы можете просто проводить время каждый день, думая об этом, но записывая это, вы не забудете об этом. И у вас будет все это в одном месте, чтобы перечитывать, когда вам захочется. Каждый вечер перед сном или в любое другое время суток, когда вам захочется, доставайте дневник и записывайте три вещи, за которые вы благодарны. В некоторые дни вам будет о чем написать, а в некоторые вам будет трудно. Вы можете подумать, что этот день был ужасным. Как я могу найти что-то, за что можно быть благодарным? Но в этом-то и дело. Всегда есть за что быть благодарным, какими бы плохими ни были наши дни. Благодарны ли вы за то, что у вас есть крыша над головой? Благодарны ли вы за одежду, которая согревает вас? Благодарны ли вы за то, что у вас есть доступ к интернету? Как мы уже говорили, речь не идет о том, чтобы игнорировать реальные трудности в нашей жизни. У вас может быть плохой день или грусть, но мир не является строго черным или белым, и ваш журнал благодарности будет напоминать вам, что даже в дождливые дни есть искра света, просто нужно быть открытым, чтобы увидеть ее. Как вы думаете, стоит ли вам попробовать эту простую привычку? Выражение благодарности и напоминание себя хорошим – это то немногое, что может сотворить чудеса, если вы будете последовательны в этом. А за что вы благодарны? Оставьте свой комментарий, чтобы поделиться с другими зрителями и командой Немиркин. Понравилось ли вам это видео? Если да, не забудьте поставить лайк и оставить комментарий о своем опыте. Поделитесь этим видео с другом, если вы думаете, что оно поможет и ему. Как обычно, все использованные ссылки приведены в описании. На этом пока все, до скорой встречи!